Ай, функции, чувак О, Димон Смотри, как безработица, который год растет в стране Просто ты не чухаешь момент ты неблагодарный антисоциальный элемент Будут ты в народ oh. Подумай, то ли то, что сделали тебе не надо То ли то, что сделают тебе не нужно Твоя точка зрения, поверь, чедушна oh, yeah. Но вспомни наши нефтяные закрома От которых толку людям ни хрена Чем бензин дороже, тем богаче дача Где спас? Не видим радостных у вас улыбок Кричите все, Навальный Блэд, спаси, но Его старания проходят мимо Некрасиво Вы любые и неблагодарной гнидой Тебе все мало, чтобы жить счастливо А мог бы просто нам сказать спасибо Смотри, какие дорогие стройки Наша крыша пленочкой накрыта Бесчислено налогов собрано, имущество отобрано Все ради стадиона, но итог 10 лет говно Подали команду на оторванный газон Зонбач в мае с Краснодаром тут же был перенесен бомб Смотри наверх, как там прекрасно крыша протекает Мы уверяем вас в том, что никто не пострадает Но ор вокруг зенитаряны только нарастает. В то время как подрядчик яхту покупал Спасибо, спасибо, скажите нам спасибо За Зенит-Арену, за стоимость бензина Спасибо за зарплату и за автомобили За то, что Вообще не запретили Спасибо, спасибо, скажите нам спасибо За Олимпиаду, за возвращение Крыма За то, что мы живем не как на Украине За то, что Соколовского в тюрьму не посадили oh yeah. Где спасибо? Не видим радостных у вас улыбок Кричите все Навальный Блэд, спаси, но Его старания проходят мимо Некрасиво Злюха и неблагодарной гнидой Тебе все мало, чтобы жить счастливо А мог бы просто нам сказать спасибо А все-таки у нас великолепный Деньги на счета идут с Пуэрто-Рика В коробках из-под обуви баблища кипа А ты на новых митингах кричи до хрипа Спасибо, спасибо, огромное спасибо За Олимпиаду, за возвращение Крыма не обольщайтесь Аляска еще не забыта. Не, забыта, не забыта Спасибо, спасибо, огромное спасибо За зенит-арену, за стоимость а бензина пленочка и накрыта где спасибо